да дам Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самыми крутыми и актуальными играми. Ну и в данном же выпуске мы поговорим о такой игрушечке, как Юги Ох Мастер Дуэль. Поподробнее постараюсь познакомить тебя с самыми азами игры и в деталях расскажу, что тут и как обстоит. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Ну а пока ты смотришь, поставь, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки, как всегда, буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Югиох, Мастер Дуэл и так далее. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья. Ну, первых, что такое у нас Югиох, Мастер Дуэйл? Это у нас коллекционная карточная игра, где нам предстоит сражаться с другими игроками по всему миру. Ее основной интерес, конечно же, заключается в ее гибкости и в выборе настраиваемых тобой колод. И чем круче твоя колода будет, да, по сравнению с другими игроками, тем ты будешь иметь больше шансов постоянно побеждать и продвигаться потихонечку выше и выше по статистике и по рейтинговой какой-то лестнице. На данный момент пока что русскоязычной информации по ней не так много, а поэтому я сегодня и постараюсь просветить тебя, мой дорогой э, друг. Начнем мы, пожалуй, с самых азов, с самого начала. Начал, который тебе необходимо будет знать для того, чтобы побеждать. Конкретные вопросы, которые мы сегодня разберем, это «Как получить карты?» как можно перейти к дуэлям, что такое у нас дуэльный пропуск и что у нас за миссии такие. Да, пока что вот эти четыре вопроса мы сегодня с тобой разберем. Как все-таки получать заветные карты? Карты мы можем получить самым легким образом, конечно же, в магазине, либо в качестве награды в одиночном режиме или же путем создания карт. В магазине карты мы можем приобретать за определенные самоцветы, которые нам будут давать за выполнение каких-нибудь квестов. Также мы можем получать карты и колоды структур в качестве награды в одиночном режиме. Ну и третий пункт мы можем редактировать колоду и тем самым разобрать лишние карты и создать другие карты той же редкости. Подобные механики у нас существуют и в других подобных карточных играх, например такие как Hearthstone или же Гвинт. Далее перейдем к самим дуэлям. Мы можете сразиться с другими игроками или же друзьями со всего мира через меню Дуэль. В меню дуэлей мы найдем множество различных режимов таких например как рейтинговые дуэли, события или же дуэльные комнаты, а то есть настроить так игру, как нам захочется. Дуэли с другими игроками будут иметь ограничения по времени. Нам нужно быть осторожными и постоянно следить за временем, чтобы не превысить лимит по времени. Если же лимит будет превышен, то это завершает дуэль и приводит к нашему поражению. Что же такое дуэльные пропуска? Они нам позволяют собирать очки дуэльного пропуска во время рейтинговых дуэлей и событийных дуэлей, которые вы затем сможете обменять на различные предметы. Они будут доступны в виде дуэльных пропусков класса обычный или же дуэльных пропусков класса золотой. Обратите внимание, что у дуэл Пас есть срок действия. Награды, которые вы не собрали до истечения срока их действия, будут автоматически собраны при открытии экрана дуэл пасс. Награды, которые невозможно забрать, будут отправлены в вашу подарочную коробку. Когда у нас истечет срок действия нашего Дуэл Пас, то мы не сможем получить награды за оценки, которые вы не достигли. И если у вас есть Дуэл Пас голд, то вы потеряете к нему доступ. Что же такое очки прохождения дуэли? При прохождении дуэли мы получаем следующее количество очков после каждой рейтинговой дуэли и дуэли события. За то, чтобы сыграть на дуэли, мы получаем от 50 до 100 очков. Для... Когда мы выигрываем дуэль, мы получаем 120 очков. И вы не получите никаких очков пропуска дуэли, если вы сдадитесь на дуэли. Поэтому сдаваться здесь самое позорное дело. Что за оценки такие? Как только вы заработаете определенное количество очков Dual Pass Points, вы повысите свой уровень. Когда вы поднимаетесь на уровень выше, Dual Pass вознаграждает вас соответствующим образом. Нам нужно будет заработать следующее количество очков Dual Pass Points, чтобы перейти на следующий уровень. Со второй по десятый уровни растут при накоплении 50 баллов. С десятого по пятнадцатый уровень растет при накоплении 60 баллов за уровень, я так понимаю. С шестнадцатого по двадцатый нам необходимо будет 70 баллов за уровень чтобы получить новый с 21 по 25 нам необходимо будет по 80 баллов получать И с 26 по 30 90 баллов ну и также с 30 и выше нам нужно будет копить по 100 баллов для повышения уровня много это или мало друзья пока что ничего подробно рассказать не могу в процессе конечно же и в следующих видосах будет более подробная конкретная информация на этот счет Дуэльные пропуска обычного типа будут доступны каждому дуэлянту по крайней мере по одной штуке точно. Дуэльные пропуска золотого класса, эти абонементы дадут нам больше специальных наград по сравнению с дуэльными абонементами обычными. Дуэльные пропуски золотые мы сможем приобрести также в магазине. Ну и как только мы получим дуэл пас голд, мы сможем получить все награды вплоть до нашего текущего уровня на данный момент времени. Что ж такое миссии в данной игре? Выполняя различные миссии мы можем получить различные награды. Есть два типа миссии. Миссии с ограниченным временем, которые мы сможем начать и завершить только в течение определенного периода времени и миссии без ограничений, которые мы сможем взять и завершить в любое время. Ограниченные по времени миссии — это задания входа. Выполняйте эти задания каждый день при первом входе в систему, чтобы заработать себе награды. Награды, которые мы сможем получить, будут сбрасываться один раз в месяц. Далее существуют дуэльные задания в прямом эфире. Необходимо выполнять эти задания, чтобы получить награды, наблюдая за дуэлями в прямом эфире, то есть за чьими-нибудь играми. Также у нас существуют ежедневные задания каждый день появляются три ежедневных задания. Максимально их может быть в день до 9. Миссии компании. Это специальные миссии, доступные только в определенные периоды времени. Ну и неограниченные миссии. Это пожизненные миссии, которые не имеют ограничений по времени. Можно их выполнять и получать награды в своем собственном темпе. Ну и будут также секретные миссии, которые будут появляться только после того, как мы выполним определенные условия. Ну что ж, это у нас базовые знания, которые необходимо знать каждому игроку, который собрался играть в Юги Ох Дуэл Я надеюсь, информация тебе была полезна. А если же я что-то недорассказал, что-то упустил, то, пожалуйста, поругай меня в комментариях. Напиши, ему, братишка Скретч, ты чего-то сегодня лагаешь? Ты же не рассказал еще про то, про то и вот про то. Я, конечно же, исправлюсь и в следующем своем видео дополню конструктивную недостающую информацию по этой теме а что ты мой дорогой друг думаешь по поводу игрушки юги ох дуэл мастер напиши пожалуйста мне об этом в комментариях и мы с тобой непременно все это дело обсудим и расширим конечно же наше русскоязычное сообщество по этой игре Ну а ты продолжай и дальше играть только в самые крутые топовые игры приятного тебе геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение конечно же следует